Библия — это сборник законов для подчинения человека на всех уровнях мышления. Библия написана от имени Господа Бога, а на самом деле надо подразумевать не Бога, а Господ, который подчинили себе все человечество. Эти Господа не скрывают ничего и написали в своей Библии все свои грязные делишки, и заставили поверить, что эти грязные делишки — это высшая святость». Когда Библия была собрана как единое писание, которое удовлетворяет раболепным требованиям эту группу господ, они ее растиражировали по всему миру. Затем все лучшие художники, композиторы и писатели расписали на базе библейских сюжетов красивые картины, музыку, рассказы и сказки. Этой культурной библейской шелухой сейчас в мире заполнено все. Все музеи завешаны изнутри исключительно библейскими картинами с толстыми голыми бабами внутри и евреями-извращенцами. А сказки — это просто шаблонные библейские сюжеты с переименованными героями. Большинство имен людей на Земле — это библейские имена. В любом фильме есть библейский сюжет. Любой шаг прошлых и современных политиков укладывается в давно описанный в Библии алгоритмический шаблон. Все, что происходило и происходит сейчас, было описано в каком-нибудь аналогичном библейском рассказе. Все равно, верим мы в библейские религии или нет, мы вписаны в библейскую систему и библейский проект. В Библии есть миф о Вавилонской башне. Так вот, там сказано, что что все люди раньше были единым целым и делали одно дело. Но наши любимые господа испугались, что все люди доберутся до их господского уровня. Тогда они разделили людей, перепутали их языки и рассеяли их по земле, чтобы люди не смогли больше делать одно дело. Это и есть библейский принцип управления миром. Разделяй, стравливай и властвуй. Если читать Библию не с верой, что там все от Бога, а с пониманием того, что вместо Бога имеется в виду господа, то все станет на свои места, и нарисуется одна общая картина.